Всем привет! С вами, как всегда, я, Мугивара. И добро пожаловать в новое видео, где мы будем проходить... Я вам покажу, как правильно проходить испытания с королем-чудовищем. Но перед этим, по важной информации, моя 12 ТХ докачалась практически до фула. Осталась только лаборатория, в которой я прокачаю несколько а, воинов, ну, парочку, и заклинания, а также осадные машины. А по базе все докачалось, кроме Вардена-героя, то есть... А, сборщики на предыдущем видео докачались Естественно, две недели прошло, наверное, или неделя а, По тринадцатому переходу Переход, не знаю, когда буду заснимать Проявите активность Тогда узнаю а, Смотрите, здесь на девятом ДС Вообще особо ничего не меняется, кроме забора Просто качаю забор потихонечку со сборщиков Снимаю ресурсы и прокачиваю забор Вот так происходит обычно Здесь вся движуха а, В целом я все рассказал Что касается моей базы Переходим к нашему испытанию. Испытание я посмотрел, как проходить у Клеопатры. Все скопировал. Подчистую просто мошенник. Засудите меня. Ладно, не надо ничего делать, пожалуйста. Я маленький YouTube канал. Короче, первый раз прохожу вместе с вами. Выпускаем гоблина на ратушу, чтобы сманить все ловушечки. А дальше, после того, как все остынет, выпускаем 4 а я выпустил 5. Ну, выпустите 4. И дальше на них выпускаем инвиз, чтобы они добили нашу ратушу. Точнее, противника радушу. в испытаний. Вот. Далее. Мы здесь. А -а -а, в отсек с этими фиолетовыми штучками, я не знаю, как они называются, кидаем 7 склинаний со скелетиками. 2 со скелетиками на нижней, вот эту вот фиолетовую, уже золотинкой. И дальше туда чемпионку. В центр мы выпускаем вот эту вот громобиржец, с героями остальными. И потихонечку качаем. Внизу мы выпускаем бур. И в целом пока что ждем. Внизу выпускаем двух лучниц вместе с гоблином оставшийся. А можно было бы два выпустить, чтобы они пошли прям по кругу. Но я выпустил случайно пять. Ну ладно, ничего страшного. Выпускаем сверху, кстати, заклинания со, со скелетиками. И все, ждем, ребят. В общем... Испытание реально очень легкое, я с первого раза прошел его, сейчас на ваших экранах все показано, как сделать все правильно, Клеопатра плохого не посоветует. Вот и все, ребята. Три звезды немножко ускорил. увидел, что побыстрее все зачистилось на ваших глазах. И три звезды мы получили с первой же попытки. Плюс ресурсики и награду. Зелье или 400 опыта. Вот такой вот прекраснейший видос, который заслуживает лайка, мне кажется, и подписку на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока.